Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. С вами Евгения Мягкая. 25 января Русская Православная Церковь отмечает память мученицы Татьяны. Святая мученица Татьяна родилась в 200 году по Рождестве Христовом в городе Рим в семье знатного сенатора Корбулона. Велик город Рим прибольно раскинулся он по берегам Тибра. Много столетий римляне чтили языческих богов. Они обожествляли животных, птиц, камни, деревья и даже пороги и дверные петли жилищ. Богов у римлян было столько, что их невозможно было сосчитать. И число их из года в год умножалось. Современники говорили, что у богов в Риме больше, чем римлян. Но пришел и в Рим свет христовой веры. Первые слова истины сюда принес апостол Павел. Апостол Петр был первым главой римской церкви. Много римских мучеников прославили Бога. Недаром до поры до времени Рим был оплотом христианства. В свое время и отец будущей мученицы Татьяны, Карбулон, тоже стал христианином. Он трижды назначался императором и консулом, занимал важные государственные посты. По долгу службы ему не раз приходилось присутствовать на судебных процессах, где приговаривали христиан к мукам и смерти. Обладая властью, трудно сохранить доброе и справедливое сердце. Но отец, христиани... отец Татьяны смог сохранить его и быть добрым христианином. Правда, ему приходилось это скрывать. И по возможности он, конечно, старался облегчать участь мучеников. Татьяна росла в окружении люб... любви родителей, родителей. Была также окружена заботами многочисленных слуг и рабов. Девочка тоже росла в христианской вере, относилась к своим рабам и слугам как к друзьям. Ее учили опытные учителя. Они преподавали ей разные науки, но все же главное знание, которое она приобрела, это было учение христианское, переданное ей отцом. Отец, когда из дома Уходили учителя, обучал девочку закону Божию. Он рассказывал ей о Боге, о том, как Бог сотворил мир, как приходил наш мир для того, чтобы спасти людей от грехов, как принял мученическую смерть за грехи людей и также учил дочку основным христианским молитвам. А еще родители брали девочку на тайные богослужения катакомбы девочка воспитанная в благочестии, с малых лет мечтала послужить богу часто она вставала ночью на молитву и просила господа господи помоги мне стать святой хочу принять мученическую смерть за тебя и в скором времени ей такая возможность представилась Подобно вешнему цветку расцвела юная Татьяна. Трудно было найти в Риме девушку, которая сравнилась бы с ней красотой. Нельзя было налюбоваться на ее ясные, кроткие глаза, длинные волнистые волосы, скромную походку. Даже когда смеялась она, смех ее звучал чисто и светло, совсем не так, как хохот зрителей на шумных представлениях. Никогда не предавалась она грубым забавам, которыми были тогда заполнены все сферы жизни римского гражданина. Она не посещала амфитеатры, где для забавы зрителей гладиаторы убивали друг друга. Ни разу не переступила она порог ипподрома, где, соревнуясь на скачках, наездники разбивались насмерть или становились коллегами. Все свое время Татьяна проводила в молитве и в чтении христианской литературы. Женихи из самых богатых и родовитых римских семей засылали к ее родителям сватов. Но Татьяна, согласие отца, решившая остаться девой, отсылала их ни с чем. Девушка так преуспела в добродетельной жизни, что, несмотря на юность, в христианской общине была назначена диакониссой. В ее обязанности входило помогать старым и больным женщинам-христианкам, навещать в больницах страждущих, посещать темницы, где томились в ожидании суда и приговора в собратья христиане. Имея не по возрасту ум серьезный и рассудительный, она учила обратившихся ко Христу женщин первоначальным молитвам, знанию обязанностей христианина, чтобы они могли достойно подготовиться к таинству святого крещения. В ту пору в Риме был убит император Гелиагабалл. Настолько погрязший в распутстве, совершивший столько злодейств, что народ воспринял его смерть как избавление от чумы. Императором стал 16-летний Александр Север, воспитанный матерью христианской мамеей. Только не пошло впрок Александру материнское воспитание. В покоях его, по соседству с изображением Христа, висело изображение языческого певца Орфея. Здесь же находилась статуя бога Юпитера. Однако незлобивый по природе молодой император не преследовал христиан. Но не такими были его главные советники. По малолетству император правивший страной. Среди них выделялся глава императорской гвардии, Домиций Ульпиан, выдающийся юрист, человек большого ума, но холодного и жестокого сердца. Он от всей души ненавидел христиан. Заодно с ними с ним был советник императора Виталий, глава императорской канцелярии Бас, военачальник Гай. От имени императора они разослали по всей стране указы с повелением понуждать христиан принести жертву языческим богам, а непокорных мучить и казнить смертью. Много христианской крови провелось тогда, а юному Александру лживые подручные докладывали, что в империи тижда догладь, гладь, народ слабит мудрого императора. А если случаются казни, то казнят смутьянов врагов государства. В числе многих христиан тогда была схвачена по и невинная Татьяна. Отец мог спрятать ее так надежно, что не сыскали бы лучшие императорские агенты и ищейки. Но девушка отказалась. «Для чего я буду таиться?» — сказала она. «Разве Господь таился, когда воины с Иудой пришли за ним в сад?» Он сам вышел к ним и спросил, кого они ищут. По приказу городского судьи Татьяну привели в храм Аполлона. Римляне называли Аполлона богом солнца. Однако под этим именем таился древний мастер лжи и притворства — дьявол. Не случайно одним из прозвищ Аполлона было «губитель». Посреди храма на пьедестале возвышалась мраморная статуя Аполлона. Статуя бога была бела, как снег. Глаза его, раскрашенные золотом с алмазами на месте зрачков, пронзительно смотрели на вошедших. «Помолись ему», — предложили Татьяне. «Воскури, Фимиам, и мы с честью отпустим тебя». Хорошо, я помолюсь, покорно сказала Татьяна. Я осенив себя крестным знаменем, стала вслух молиться Иисусу Христу. Жрецы остолбенили. Такой дерзости они не ожидали от девушки, и даже потеряли на время дар речи. А праздные люди, вошедшие замученицы в храм в ожидании развлечения, показывали на нее пальцами, насмешливо толковали между собой. Что стоят слова христианских молитв? Не было и не будет сильнее римских богов. Татьяна еще молилась, как пол храма дрогнул от подземного толчка. Люди стали хвататься друг за друга, а некоторые не устояли на ногах, словно под ногами у них был не пол из массивных каменных плит, а шаткая, дощатая палуба корабля. Вдруг вопль ужаса пролетел над толпой. Статуя Бога, яростно вращая золотыми глазами, вытянула руки, словно хотела схватить христианку, сделала шаг другой, занесла ногу над краем пьедестала и, потеряв опору, рухнула на пол, разбившись на куски. Под потолком храма мелькнула серая тень. Живший в статуе демон покинул это место. От падения статуи Аполлона земля так сотряслась, что обрушился угол храма, придавив многих насмешников и языческих жрецов. Уцелевшие жрецы вытащили Татьяну из храма, били ее по лицу кулаками, а наша смиренно стояла перед ними и молилась, словно удары мучителей не касались ни ее щек, ни губ. Они же, напротив, получали откуда-то справа и слева весьма ощутимые плеухи и трещины. Кто это? Кто бьет нас? В вечности озирались мучители. Татьяна под градом ударов, сыпавшихся на нее, молилась Господу, чтобы он открыл истину ее истязателям. И вот среди бела дня просиял странный неземной свет. У мучителей открылись духовные очи, и они увидели стоявших вокруг Татьяны ангелов. Каждый удар, направленный на нее. Ангелы возвращали тому, кто нанес его. Упали мучители перед святой на колени и просили простить их, ибо не по своей воле они бьют ее. Судья приказал на месте казнить раскаявшихся мучителей Татьяны, а ее бросить в темницу. Когда на другой день ее вывели из темницы, она с открытым и светлым лицом предстала перед судейским трибуналом. Ни следа от побоев не было на лице девушки. И вообще вид у нее был такой, словно она провела ночь не в затхлом гнилом подвале, а отдыхала на берегу моря. Судья в душе смутился. Он же видел, как на наотмашь били ее, но виду не подал. — А ты храбрая девушка, — обратился он к ней с ласковой речью. — Мужчина не вытерпит того, что вчера выпало на твою долю. Ну, забудем прошлое. Оно принадлежит богам. Поговорим о будущем. Взгляни на себя. Ты молода, красива. Тело твое напоено жизненной силой. Такие девушки становятся хорошими матерями. А что может быть выше счастья материнства? Что может быть почетней, чем выполнить долг перед государством, подарить ему храбрых сыновей? Такую женщину любит муж, чествует император. Ею гордится Отечество. Подумай, что ты теряешь. К чему твое упорство? Разве это трудно принести жертву богам, которым преклонялись предки, и тем самым спасти свое тело? А душу погубить? Свести ее в ад? Ответила Татьяна. «Хм, что такое душа? Усмехнулся судья. Пар, туман над болотом. Однако пар можно увидеть. А кто видел человеческую душу? Я приговорил к смерти немало людей. Присутствовал на казнях и ни разу не видел этой самой души. Чего же ты боишься погубить? То, чего нет? Если слепой не видит солнце, разве это значит, что солнца нет? Возразила Татьяна. Подумай, хорошенько, дерзкая, что ты теряешь, нахмурился судья. Я знаю, многие из женихов почли бы за счастье повести тебя к алтарю. У меня есть жених. Ему я служу, его одного люблю. Кто же это? Судья привстал в кресле. Иисус Христос. Судья потемнел от злобы. Топнул ногой, махнул рукой палача. Взять ее и мучить самыми страшными муками. Если не заставить ее поклониться нашим богам, я вас самих отдам на пытки».